Здравствуйте. Ну вот, как обещал, сейчас проведу тест, попробую резать металл. Пока нашел черный, черную сталь 2 миллиметра. Сейчас покажу, как режет горелка. Но, правда, это горелка ювелирная, предназначена для пайки. А, к сожалению, у нее сопла не предназначено для резки. Но, тем не менее, покажу, по крайней мере, что может делать такое сопло. А там посмотрим. Потом поищу трехмиллиметровую. Резко происходит достаточно вяло. Потому что напора газа недостаточно для сдувания расплавленного металла. Энергии для расплава вполне достаточно. Вот. Но, к сожалению, давление газа недостаточно для того, чтобы это качественно сдуть. Ну и получается вот такая хренотень с наплывами. В принципе, наверное, как... А, горячо. В принципе, наверное, именно то, что вы и хотели. Вы говорили, что вам нужны сопли. Ну, вот, повторюсь, это 2 миллиметра. Ну, с 4 миллиметрами или с тремя будет а, то же самое, но гораздо медленнее. Так, сейчас поищу 3 -мм сталь и покажу, то же самое на трехмиллиметровой.